Банде Гурупада Дандам Бхакта Виндасаманитам Сри Чайтана Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Сри Нанда Нанда Нангаванди Радика Чару Нудаям Гопи Чано Сама Юктам Бинда Ванама Нухарам. Ваншакалпатору вшче кепаш инду бевач. Патита ананг паву не бхавишнови бью. Намо нама. Шнафактипа де де деви саттоватой намунама, нарайона маскита нарунчайва девинг Садануракта-гурубхакти-йокта-бхакти-прамодакша-jагод-баруна-дхейам-садапари-хабхагнам-avисто-духа-тетхас-падам-сива-vиран-canутам-саран-yам- тетхас падам сива vиран сараням, саран yам бхетатвихам панатапа панде махапурусете чарнанарвиным ятпад паллабанакачанда мани чатая биспуре житокима пигабавадушва дарш пурнанурагроса сагросаар мурти сри Шия Дхайтагалад Харасива Садихи, Гоура Бхакта Винда. Шия Дхайтагалад Харасива Садихи, Гоура Бхакта Винда. Кришна, Кришна. Кришна, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Азан уломбито Карунаа бхадару, Харе Кришна, Харе Кришна, Сура-сура-ир-бандито-диббарупам, Бхукти-нча-мукти-нча-дада-синиттам, Бхава-на-рупе-на-сада-на-ранам, ранам гаңға тарангарамания калабам Гаури-нирантара-вивуши-добам-бхагам, Нара, вы знаете, Прия Мананга Мадапахарам, Барана Сипура Ваги Саджоса Падани, Лакшмири, Яссача Кришна, Кришна, Hare, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Tushyam Sarabavhutma Guru soayata naham ija priati byam tapasho pasame bha to seyam sarabavhu tatma guru so soyata gorya ghosti bhoti sisila bhakti siddhantu sar sati goswami tagbapad. Paramangsa jagad told nothing more auspicious Городи Гуршти Патти Шишила Бхагдисиданта Сарасвати Госвами Такуру Прабхупат сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. И с помощью служения Гурупад Падмия мы можем обрести абсолютное благо в нашей жизни нет никакого другого пути, более надежного пути. Все наши усилия в совершении Бхаджи на или иным образом наши пожертвования, обхождение святых мест, совершение Акаджи, повторение святых имен, оно не может дать столь совершенный результат, как Гуру сева Если вы успешны в том, чтобы совершать Сад Гуру Саву, Подлинным образом, если Глупат Падма под, будет доволен вами, это наивысший успех в вашей жизни нет. Ничего иного. И суть в том, что обычные люди, те, кто обычные люди, или и так называемые преданные, обычные люди, как бы, пойдет, но и так называемые преданные, они все хотят, быть под контролем майя, я имею в виду, они хотят быть под контролем своего беспокойного ума, это значит, что они хотят быть под контролем майя все, кто нет. Я не могу сказать что-то иное, но те, кто очень разумны, но разумно, значит, те, кто понимает, что жизнь очень... жизненно не постоянно, не вечна. Мы достаточно короткое время находимся в этом материальном мире, когда мы оставим этот мир, это тело, мы не знаем. И вот подлинные, преданные всегда хотят действовать под руководством Божественного Проведения и поэтому они всегда хотят быть под контролем Гуру Но в этом мире есть Гуру Ивашнава, те, кто заботится о нас. И те, кто по-настоящему разумно они хотят быть под контролем Божественного проведения, они не хотят жить какой-то... Своей, своей материальной жизнью. Но можно также видеть, что все стремятся к какой-то свободе, к какой-то независимости. Если вы спросите, спросите кого-то, никто не может сказать, что он хочет быть под контролем, чем-чем за чем контролем. Каждый может сказать, что мы хотим независимости. Даже животное, птица, что говорить о людях? Если <coughs> <coughs> птицу поместить в клетку, она всегда хочет улететь с этой клетки. Каждый хочет свободы и независимости. Каждый значит все души. Находящиеся в этом мире, они все стремятся к какой-то независимости. В подлинном смысле в Сварупе Дживы есть такая независимость. Есть вечная такая свобода, и поэтому, естественно, все хотят наслаждаться какой-то независимостью. Никто не хочет умирать, почему? Поскольку в нашей душе нет никакого вопроса смерти. Если кто-то спросит, почему люди не хотят умирать, почему никто не хочет умирать. И мой вопрос в том, поскольку чувство смерти нету в сворупе души. Они только меняют свое тело, и поэтому в сваупе заложена заложено бессмертие. И поэтому такие души, не, даже находясь в материальном теле, они не хотят умирать. И вот так же в сваупе живы есть независимость. Что это значит? Кто-то думает, что такая свобода и независимость. Что можно делать, все, что мы захотим. Многие that's понимают независимости <coughs> под таким department? словом, чтобы no действовать, that's как that's захочется, that's без чего-либо контроля. <клес> И вот на Бенгалии есть так, такая пословица. Это такие слова, что все хотят быть независимыми, свободными, но кто? Понимает подлинный смысл этих слов. В этом материальном мире и, и вот это, в этом мире, в этой цивилизации какого значения этой свободы и независимости? Вот один американский президент дал прекрасное объяснение, что свобода и независимость То есть он дал такое прекрасное подделение свободы и независимости, что это стремление к общей цели, при этом чтобы никого не задеть, не обидеть, но при этом отстаивание собственных прав для общего блага, чтобы наши общие, общие цели были Общие ценности были защищены, и все наши цели были достигнуты. То есть он здесь описывает независимость, такую общую, чтобы, при, при том, чтобы никто не страдал от этой независимости. Как вот можно иногда видеть, что у кого-то там родители болеют, а тут соседи Привезли колонки, он твой такой часто бывает, что не включили музыку, что стекла выбивает, такую максимальную громкость. И вот они думают, что их свобода, это независимость, это включать такую музыку на полную громкость в любое время. Но с другой стороны найти мешать, или если кто-то курит, то можно попросить не курить, но. Но ну, как бы человек свободы и независимый может игнорировать просьбу такую. Поэтому эта свобода и независимость, она должна быть такая. Не, не мешать свободе и независимости других и не ущемлять чужие интересы. But actually, many as per this material standard I told. You, you have to cut it on your sensible attitude, so that nobody can feel disturbance, you know. Nobody can feel disturbance for you now. So very chill. And final, what do you, what do you mean? Nature, you know curtailment of your own rights for the sake of others, so that mutual interest can be protected. Your interest and my interest can be protected, so nobody is going to disturb others. And final goal as a whole of the country, final goal as a whole, as a whole, the final goal of the country, I mean prosperity of the country can be attained. Follow, final goal. Follow. This is amazing. But actual, но подлинное значение, такое духовное значение независимости — это избавиться от влияния майя. Когда майя не беспокоит вас больше, вы свободны от ее влияния, достигли такой свободы, независимости от майя. И это также значит быть под контролем гуру и ващнавов. Когда мы достигаем вечного духовного мира, то там также мы хотим быть под контролем нашей гуру Варги, Она вечно присутствует там. шану вечная нугаттия, не то, что сегодня-завтра, когда-то потом будем делать. Нет. Даже когда мы достигнем Вечного Мира, там мы будем служить Бхагавану под гу, руководством Гуру Вечного с Санатангасвами и все наши Гурварги. Это зовется подлинной свободой, то, что у нас будет возможность служить Бхагавану всем сердцем, Бхагавану всем сердцем. И вот Ашлока, который начал. Она из э, а, темы Судама Випри, с Боготом. Бхагаван говорит о Випри. И вот в этой шлоке говорится, что я не чувствую так столько удовлетворения, как я мог бы обрести, совершая Гуру Севу, поклонение. Следую Дарми домохозяина. следуя в нашем дарме или совершая аскезы. Но больше всего я доволен Гуру <связывается> и Кришна говорит, что столько удовлетворения, сколько я получаю от гуру ничто не может сравниться с гуру И вот Гуру-сава это лучшее, это наивысшее, ничто не может сравниться с Гуру-савой. гуру У нас есть какое-то обычное Понимание гуру сева. кто-то думает, что гуру сева это готовить для буддава, или стирать одежду гуру или убирать комнату или еще что-то делать. Вот у людей такое простое понимание гуру сева. Большинство людей думают, что гуру сева это такое простое физическое служение, которое не нужно это, если Гурусово, это такое очень общее начальное понимание, но подлинное Гурусово это исполнение указаний Гурудева. Но доволен ли в таким служением? Если вы по-настоящему разумны на пути Баджана, вы должны подумать об этом. Если я думаю, что кто-то вот собирает деньги пожертвования, но доволен ли в такой деятельностью? Гурудев никогда не испытывает какого-то недостатка в деньгах или еще в чем-то. Но такие люди не знают, что хочет сердце Гурудева. Иногда можно видеть какие-то люди. Красиво говорят. Или, или красиво пишут и думают, что Гурдов доволен ими, но они не знают. О сердце Гулабад подмы вчера говорил... И вот очень сложно понять сердце Гуровичного, когда, где, как, что делать, чтобы они были довольны. И вот, если я буду объяснять Гуру Севу, если попытаюсь объяснить, что такое Гуру сева, то я должен сказать, то, что исполнять указания Гуру Падмы -пад точно это и есть гурсава, чтобы Гурдев был полностью доволен нами. Гурдев не, не, при, не приказывает нам что-то делать. Мы совершаем служение добровольно. Но когда Гурдев дает какое-то наставление кому-то, и он успешен в том, чтобы исполнить это, это очень Хорошо. И в подлинном смысле значение Гуру вы значит исполнять указания Гуру делать что-то для Гуру это такое общее определение значения Гуру но внутреннее значение – ты совершенным образом исполнять указания Гуру это называется Гуру если вы смогли исполнить указания Гуру Падме, то, будьте уверены, вы обретете его милость. Даже иногда Гуропад Падма, он не дает какие-то наставления. Но если ваше сердце находится в гармонии с Гуру Падмой, он может не давать какое-то ну, указание вам внешне, но если ваше сердце находится в гармонии, в гармонии с Гурпат-Падмой, если вы поймете сердце Гурпат-Падмой, то вы сделаете то, что он хочет. И вот первая категория могут делать какое-то плоское служение. Так, обычно. Вторая категория — те, кто могут делать что-то по указанию, группа, под падмы, исполнять его на, наставление. А третья категория — это лучшие собаки, которые... Мне нужно гордову даже не, не нужно говорить, что делать. Они понимают, что хочет гордов от них, и делают это. Я могу привести один пример, Вы тогда вы поймете. Во время нашей во время читания Махапрабху. царь Паттапарудра, великий преданный Шри Четани Махапрабху. Он хотел служить Шри Четани Махапрабху, всем сердцем и душой. Он посвящал все для служения Шри Махапрабху, даже свое царство. Он тоже посвятил это Шри Махапрабху, как и Ютихир Махарадж, все свое царство он посвятил Кришне. Мы не можем даже представить, как это возможно. Ютиштер Махарадж посвятил все свое царство Кришне. И вот сейчас царь Паруда, он дал наставление своему слуге. То, что завтра день Бундича Мандира Маманджана. И все, что нужно для Махапрабху, вы должны сделать. И все, Радхаята, это мое наставление все, что Махапрабху хочет сделать, вы должны помогать ему. И даже если Махапрабху не спрашивает, например, Махапрабху, если человек не просит, но вы должны понять, что ему надо, и сделать. И вот царь Патапрабху я сказал сам слугам, будьте осторожны. А когда Махапрабху, если даже ничего не просят, но вы понимаете, что ему что-то нужно, вы должны сделать это. И иногда случается, как, например, в случае с Сиддар Дагаса или с Виноды, или с Сиддар Дагаса даже не спрашивая. Без каких-либо наставлений они совершают такое служение, что они обретают полную гору крипу. Даже Шилопов Прабхават не спрашивал. И вот в соответствии с ситуацией они делают то, что нужно ради Гурдова, как Куреша. Рамануджа никогда не давал никаких наставлений ему. Пытайтесь понять несколько примеров. Я приведу Рамануджа Чаря никогда не давал никаких наставлений относительно того, чтобы он его защищал. Но Куреш подумал, что это необходимо, чтобы переодеться в одежду Гурупад и пойти к Кримиканте, одевшись в из... одежду кто-то ему говорил. Бы... Рамалджа никогда не говорил такого. Когда в Гималаях, а вот в, в Сарадапите, когда они забрали баден башю Роману жучеря хотела прочесть, чтобы написать комментарий на ее основе. Они пошли в тот храм, им сказали, что никакой Бадайт Баши «Нет, нет, идите отсюда. Но они попросились переночевать, но их пустили. И потом когда явился. Благословил, где вы? <coughs> вот ваша ба Баден Баша, берите идите. Насам Дрисим Хадев дал им Баден Баша. И вот потом они ушли, потом. Капажу обнаружили, послали за них четырех разбойников, и вот они как-то нагнали их. Там дорога одна была, вариантов куда-то отойти, свернуть не было, поэтому их вскоре догнали. Но семь дней прошло, между прочим, пока, нет, пока их нагнали. И вот эти разбойники забрали боден башу у них. И вот, И вот... после того, как они забрали баден башу, расстроился. Я... Я хотел изучить эту боден башу. И написать Шрибаши на ее основе. И Куреш сказал, о Гурдев, не беспокойтесь. Я запомнил все, как-то успел читать До ночи я ночью и запомнил, я могу написать все по памяти в полной точности. И вот мой вопрос в том, смотрите, Рамон Джачарья просил Куреша читать и запомнить всю эту книгу. Нет, он никогда такого не говорил, но кореш сделал то, что нужно. И такая сева, она великолепна. Рамон Джачарья, он буквально продал себя. своему ученику Курешу, он был восхищен и вынужден был сказать, что, что Куреш не отличен от него, разве это не так? Что подлинный ученик становится не отличным от своего гуру и также их сам самопродаве. говорится то, что Рамон Джачарья это Лакшман он Амша Куреш Рама Амша вот в их самопродание говорят так и вот они говорят, что Рамон он Лакшмандеша, Рам Ануаджа, вот то, что тут объясняет его имя, как Рам Ануджа, Рам Ануаджо А Рам Амшан, то есть, и, и вот вся проповедь, которая совершалась с Господом Махараджем, Бон Махараджем. Все это происходило по милости. Силы Прабхупады, они никогда не думали, что они проповедуют. Они думали, что все происходит по воле Силы Прабхупады. Это должно быть таково должно быть настроение, настроение подлинного ученика. И что же это? Даже после совершения огромного количества служения, Если мы не находим ни капли ложного эго в сердце такого ученика, а даже после того, когда, когда он совершил огромное количество служения, это признак того, что он подлинный Гоусавак. И Шила такого Баджирахаси пишет и хотя они украшены различными качествами, но у них нет желания к какой-то какой славе, даже запаха, желания обретения славы у них нет. Щила бхактина такого говорит. Можно видеть, что в если какой-то ученик, он лучше всех. Он, тем не менее, если это подлинный ученик, сочущий, то он не, не гордится своим положением. И это зовется Гуру Савак. И Гуру Сава, и такая Гуру на этой земле практически невозможно. Она очень редка, кто не получив, не получив прямых наставлений от Гупадпадмы, чувствует вдохновение, совершить какую-то свое года, вдохновляет его в сердце, и он Но. делает это. И таким образом, наша Гурвага, Силакеша Госвей Махарадж, Сидардаф Госвей Махарадж, Бондав Госвей Махарадж, Госвей Махарадж, Бхакти Памут, Пуридев Госвей Махарадж, такие, так, они все, exactly, exactly, такие возвышенные exactly, преданные, very, very очень знаменитые. Femusmin? знаменитые Femusmin? значит, Femusmin one, лучше. они лучшие из Гурвагов. И вот он, Бхакти Маюк, Бхагавад Гусай Махарадж. Вчера я говорил, возможно, вас, вы не знаете о нем. Но сегодня я говорю, что вчера вот Махарадж говорил, возможно, у вас нет никакого знания о нем. А сейчас я могу сказать, что точно нет. Но мы должны узнать его славу, чтобы прогрессировать на пути нашего Баджана. И вот его зовут Бхакти Маюк, Бхагавад Госай Махараш. Я хочу рассказать о его славе. И вот Бхакти Маюк, Бхагавад Госай Махараш, он родился в Экачакре. Экачакраграм рядом с Экачакре. И вот я был там достаточно давно, лет 16 назад. Вот Макхарадж один раз там был и посетил то место. Практически эка но деревня другая. Экачакра дама все же, а деревня называется Шрипу или Чинпари. Это очень, ну, достаточно богатая деревня. И э, вот там была одна семья, отец, э, отца звали Рамшанкара, Мухирджи, Рам Шанкар Мухирджи, его звали, Рам Шанкар Мухирджи. Он был могущественным брахманом и... и вот он женился на одной женщине, девушке. Камини Деви, как-то так и звали. Она происходила из, из знатной семьи, на что в итоге случилось. И вот они оставили свою семейную жизнь. Рам Шанка Мукирджи Вот он женился на ней. Жил семейной жизнью какое-то время, и тем временем. Он подумал, что нужно построить Шивамандир должным образом, чтобы каждый мог обрести благо, поклоняясь шиве. И вот то время, когда он основал этот шихмандира, и вот... И вот и через год, после того, как этот храм был основан, у них родился ребенок, мальчик. Когда он родился, он был подобен, очень прекрасен был. И вот он выглядел, как преданный у него были признаки преданного. И так или иначе, Рама Шанкара Мухападья, отец, он подумал, что по милости Шанкар Бхагавана я обрел этого ребенка. И он э, назвал своего ребенка Шанкарла. Шанкарлал Мукабаде Шанкар -му Багават Макбаде Багават Тегаса Макараджи его предыдущее имя О, было таково Шанкарлал и ребенок очень, очень удивительный и вот он рос, его интуиция, ум, разум, все показывало, что он саду. Когда ему было, ну, в детском возрасте он не ел ни остатков ничей пищи, даже если кто-то отдавал. В общем, он следовал овощному этикету, не, не, не, не доедал, за кем попало остатки у, у, у их еды, не прикасался к их к постели, одежде и прочим, не, не прикасался ни к чему. И вот не ел на, на виду всех. Кто-то ему сказал, естественно, следовал такому вайчнавскому этикету. И вот когда И вот он получил образование, пошел в школу какую-то, там, там получил образование в школьные деревне, в начальной школе, но все учителя. И и вот, среди всех этих детей в школе он был. <соединяющие> много там детей было, но он был в выдающейся личности. <соединяющие> И вот его уч уч учителя уважали, <соединяющие> этот, этот директор школы, тоже уважал, приглашал периодически к себе домой. Там кормили сладостями, угощали его. в Джимарской школе учился тоже их директор. Шутил с ним. И, и, и, и, и насчет его голоса, потому что был очень мощный голос, и вот этот директор пошучивал. И вот, в общем, этот Махараджи закончил учиться в этой начальной школе, потом в среднюю школу пошел is called at present you can it's called 10 plus 2 system but that time it was 11 matriculation in our in our time we appeared in examination 10 plus 2 I mean 1 2 3 4 10 plus 2 I mean 11 12 but that time it was not like that after completing 10 final one exam I mean matriculation matriculation в общем, раньше 10 классов было, сейчас 12. После школы, в общем, в колледж или еще куда-то учиться. И вот он был, в общем, успешно сдал все экзамены. И его в, возрасте, в возрасте 11 лет Махарадж чуть возвращается назад. И вот отец у него умер, когда ему было 11 лет. А когда 13 лет было мать умерла, он был одним ребенком, родственников тоже не было. А эти дальние родственники м -м, при пришли с... Начали давить на него, чтобы он женился. Но в то время дети женили там 8 лет, 9, 10. Ну такого раннем возрасте. Что делать? Пришлось жениться ему. Ну по крайней мере, чтобы родители, жены позаботились. Он никогда не хотел жениться, но пришлось заставить его, что делать. И после этого... И вот он продолжал учиться. И вот успешно он ждал экзамена после этого. Fifteen, 14 or fifteen, But before the father went, Paul won. What to do? But the matriculation exam was very good. He, he, he passed in the exurgency first division with all letter marks. Letter marks, you know? In all subject letter marks, more than 80, 80, 80 percent. More than 80 percent marks before all oh, he passed matriculation. with very, very в общем, когда он сдал экзамен за 10 класс, он получил хорошие оценки, более 80% было э, этих успешных ответов. И потом э, пытался поступить в какой-то колледж, но с финансами было плохо, и пришлось ему прекратить учиться. потом у него родились дети. Тоже деньги на всех нужны были, что делать. И тем временем он почувствовал какое-то отречение. После того, как отец и мать умерли, он почувствовал какое-то безразличие к миру. И вот он видел, его отец умер. У него на глазах мать тоже. И он подумал, что нет никакой стабильности и уверенности в этой жизни я решил Саршай Баджан. Что делать, как делать Баджан? Нужен достойный гуру. И вот он думал снова и снова, где же обрести гуру? Я за пределы своей деревни никогда не выходил. И вот он молился Шанка Бхагавану день, день и ночь о Господь, дай мне гуру. И вот он чувствовал какое-то беспокойство, огромную потребность обрести подлинного гуру, духовного наставника. И однажды во сне Шила явился и кто-то сказал, какой-то голос сказал, что это твой гуру. И вот во сне, когда Шила Прахупад явился с Данды, и кто-то, какой-то голос сказал, что это твой гуру. И вот он так проснулся, и он запомнил образ Шилы Прохопады, что настолько милости, что явился ко мне во сне и где же его найти теперь? Он явился к нему во сне, но не сказал ни адреса, ни имени, как, как, как его найти теперь. И тем временем, когда он пока плакал Сутра рана. Он был из брахманской семьи. Я забыл ему сказать, что в возрасте восьми лет он получил священную шнур. Прошел это самскару. Брахманское посвящение получил. И уже повторял вот его стихи с этих священных писаний на санскрите повторил Брама Гайтри, и тем временем кто-то постучал. Он открыл дверь, кто-то пришел и сказал, показал, вот он фотографию прислали, кто прислал. Кто-то прислал. Кто прислал фотографию Чела Прабхупада, Бхагдистанта Савасвати, он удивлен, что кто послал. Ну вот там кто-то там, какой-то преданный какой-то деревни послал меня чтобы я вам эту фотографию отдал правда? Он вот открыл ну, конверт какой-то, он увидел, открыл конверт и видел, что это изображение сила, сила Прабхупады, Бхакти-Сиданта, Сарасвати. И вот он выяснил, к тому которому, которому послал, быстренько собрался, пошел к тому, кто отправил. Прабху, <coughs> ну, вы послали мне эту фотографию, да. Вы знаете его? Знаю. Я его очень некую, правда. Макараш... Он спросил, знаете ли вы его? Да, что... Он, мой Гурдев, знаю, что правда, да, правда. Я видел его во сне, и я хочу встретиться с ним. Ну, подожди, в день Гуру Пурнима я вот поеду к нему. Можешь со мной поехать. Мой Гуру Падпадмасил Прабхупад, Бхагавати Седанта Сарасвавати, он основал Шри Читани Йога йогапитх, он очень могуществен. Мы поедем, встретимся с ним, и вот, когда Гора Понима, вот скоро уже, через пару месяцев и в день Гора, гора Понима, и вот они поехали, вот этот человек заболел, сказал, что, ну вот я болею, не могу поехать, и... Что ж делать? Как я без него поеду? Ну, если хочешь, езжай без меня. Он решил самостоятельно поехать, хотя никогда не выезжал из своей деревни. И вот он сел на поезд, на электричку, доехал до Наудипы, потом до Майпода доехал. И во время Гуру Ну, как бы не спрашивают, зачем приехали, что вам надо, там и проще глупые вопросы не задают. Все, все, всем как бы можно везде размещаться, жить. И вот он не знал, как, как заговорить с силой Прафопады. Вот он размышлял как я могу подойти к такой воздушной личности, под, под, подожду и посмотрю. И вот он слушал Харикатху, с говорил Харикатху, Бхакти Сиданта -сарасвати. И, и вот он думал, что такой маленький, незначительный человек, как он подойдет к нему, что скажет, как инициативу проявить. И вот он слушал харикатху, и после Ходил вот по храму и думал, что же делать, как подойти к Гуру Падпадме. И тем временем, что случилось, он услышал, какие-то преданные обсуждают о том, что они получают посвящение, что в день Гуру вот он записывается на список кандидатов по, для получения мы Тот спросил, сказали, что уже всех записали, места нету. А тот, откуда я знал, что уже всех записали. Но его не записали, и так или иначе. С утра он обнаружил, что все преданные побрились, чтобы получить Харинам, он тоже сказал, тоже по посмотрю, что будет, если Гуродов явился ко мне во сне. То, -то, вот, он тоже может все произойти. И вот он, и вот он ну, побрился, отдел двоти и вошел в очередь на по -по получение Харинама. И вот Шилапрабхупад сидел в зале, и тем временем он думал, имени его нету в этом списке, и эти собаки, ну вызвали по... перекличка была по, по имени, назвали фамилию, просили подойти, ну и вот он думал, что делать. И тем временем Шрилл Пархупат, когда первый дал посвящение первому человеку, посмотрел на, на этого Шанкаралал Макхопадьяя, спросил, «Ты хочешь получить коринам?» «Да». Иди, он сказал, «Иди, иди, иди сюда» начали возмущаться, что его в списке нет. Не знаем, откуда вообще появился. Я Сила Пабхуба сказал, что не знаю вообще, кто он откуда. сказал, что не беспокойтесь об этом. Это моя ответственность. Но чтобы никто не беспокоился, Шила Павел сказал, что имя в прошлом листе было, поэтому не, не, не беспокойтесь, он дал харинамам и потом Дикшу, И вот он был так вечно благодарен. Чили и потом, после Гуру он находился в сочетании Матхи, слушал Харикатху, и в итоге, поскольку он был домохозяин, ему ну, пришлось вернуться в свою деревню, и вот он получил повторял Харинам, Аник э, вс ⁇ всем правилам и предписаниям и думал, день за днем угодя, как я могу выбраться э, из этой э, ловушки из семейной жизни, пожалуйста, спаси меня. И тем временем вот его дети выросли, подросли, и вот он думал, что же делать, и вот он в один день решил выйти навсегда из дома. Служил Чили Вот он ушел в Шичит и сказал, Прабхупад, примите меня, я хочу служить вам. И занял его в редакторе, редак... редак... Надя Пракаша и прочих журналов. Его ум был очень острый. И, и сила дал ему ответственность за печать и издательство вот, тех журналов и прочей литературы и, и вот он вот все были восхищены его слушанием, его остротой, его ума и прочими качествами, его характером. И вот люди давали какие-то деньги, чтобы вот для, для того, чтобы он. Ну, Из-за восхищения его личности, и тому, как он пишет и что делает, ну, пожертвования какие-то давали ему в общем. У вот такие, няни, как сказать, такие ну, не как такие, он не просил, люди просто давали, он это собирал. И, и Ньюшвил Прахопада не просил никаких денег и прочего. И Чила Прохупа спросил, почему ничего не просит. тут, сказал, что тут какие-то преданные, что-то дают мне, дают, поэтому я вас ничего не прошу. И вот Чила Прохупа благословил его. И тем временем эти люди с деревни решили, ну, вот этого Махараджа вернуть назад в деревню. Ну, то, что вот, э, вот как бы тут с деревни ушел, надо вернуть его. И вот они поехали в Калькуту, в Гауди миссию, к Чили Пробхупаде рассказали, что его семья что так и так, что семья э, бедная. Отец в возрасте 11 лет его умер, мать в возрасте 13, ни детей, ни свати нет, никого. Вот он вынужден был жениться, сейчас у него жена осталась, дети маленькие кормить надо, поэтому вот, давайте его назад. Вот они плакали, Лисимой, Сила Пахупад, что что сделал? Не, не, не, не хотя Сила Пахупад написал письмо. Что Возьмите это письмо и идите к этому бхамачари, как звали, я забыл. Ну, Как-то так его звали. Какой-то Субхуджит или что такое? <репу记><репу记> и после этого, и вот они пошли с этим Бхамачари встретиться. В читании Мадхи передали письмо, написанное Шихлопавхопаде. Шила Пархупат написал, смотри, вот такая такое болезненное, такое плачевное состояние твоей семьи. Шила Пархупат написал, ты можешь вернуться. Он не написал, что должен вернуться, он написал, что можешь. Все вот эти односельчане пришли и вот рассказали твою историю, просят чем-то помочь. И вот а он начал... И он сказал, что если буду совершать баджан здесь, то... Все мои родственники обретут гораздо больше блага. А если вы меня заберете отсюда, то что я могу сделать для вас? И вот он очень так мягко, очень научно и, и значимо ответил, привел такие весомые доказательства, ну, знаешь, что почему не можете вернуться в свою деревню, и вот эти они вернулись назад в свою деревню, этим временем Шила Прабхупад приехал в Майпур, увидел а, суб, суб, Субавилас. Это Брамачари звали Субавилас. О, Субавилас Прабу не вернулся домой, домой в свою деревню, тот ничего не сказал. Ищила Прабхупат, обнял его. И Ищила Прабхупат сказал, «Я вынужден был написать письмо тебе, чтобы позволять тебе вернуться домой, но это не было желание моего сердца, как-то узнал об этом. Ты еще здесь даже ты понял желание моего сердца и я остался, и поэтому я благословляю тебя. Он был очень доволен им, и таким образом я хотел вам много сказать, но времени мало, есть еще. А Другой Вашнав, его чистки сегодня, и вот он совершил служение с великим энтузиазмом, и Шила был очень доволен. И вот когда Шила ушел из этого материального мира, он два года еще жил в храме. И потом какие-то проблемы начались. Он решил вернуться, совершить паломничество. И я сейчас кратко расскажу. И вот он совершил паломничество по всей Индии и хотел к Шаути Гусвай Махараджон отправиться, чтобы принять прибежище у него. И он там получил саньясу перед фотографией Шилы ну, Саньяс Мантру физически он получил от Бхакти Будда в Шроте, Махараджа, и вот он начал проповедовать после принятия саньяса. И все люди, и люди чакра, преданы принятия. Его одна сельчанина с экочакра попросили его открыть храм в их деревне. И вот он открыл там храм в Чинпаре. Это область экочакра Бхагаваташрам. Mm -hmm. И там... Он начал принимать учеников. В Бирбуме есть его храм. В Пурули, в Силигуре. И вот он основал там храма. Начал совершать Намасан Он был очень могущественным, что когда он был дома, и там была какая-то эпидемия. Холера. Множество людей померло от этой холеры, и они пришли к нему просить помощи. Он сказал, давайте совершать Санкиртан. Вот они начали нама Санкиртану, и благодаря ей эта эпидемия прошла. Однажды он отправился в храм да, в, в Даку, там был Мадва Гудемот. И, возвращаясь, попал в аварию, не аварию, лод, лодка переплывала на лодке, там, в реку. И циклон начался, эта лодка перевернула его ответом. В общем, капитан этой лодки, какая ну, там был, и этот капитан сказал, что сейчас же ничего не могу сделать. Давайте молитесь верховному Господу, мы тут обречены на смерть. Ну, Субаджит Прабу в этой лодке повторил хренам, все бегать, беспокоиться, рать. Но Субаджит Прабу не беспокоился, повторил хренам. Он говорит, ты тут человек или еще кто-то кто там, тут все плачут, орут, молятся, ты тут ничего-ничего не делаешь, даже не беспокоишься, а то скажу, что толку беспокоиться так или иначе все, что должно случиться, оно случится. Нет, у вас какая-то вера в Бога есть, почему бы вам не помолиться Ему? В общем, начали просить, чтобы он за них помолился. Он сказал, хорошо, подождите, подождите. Там были хиндры, мусульмане, и вот он сказал, давайте вместе повторять Махаманту. Повторяйте за мной, Грудев и Гурангамаха Прабуд. Давайте повторять. Харинам. И вот все начали Харинам повторять. Даже мусульмане начали повторять Хари Кришна. И вот полчаса прошло, они повторяли. Вот этот циклон закончился, вышло солнце. Из облаков все радовались, вот спаслись. Благодаря <laughs> молитве. the молитве. И также сегодня, в этот день, день ухода в эти титхи, день ухода в 22 два даши титхи, и вот Он оставил этот мир. Он даже мой Гур очень любил его. И вот сегодня также Черубав Титхи Бхакти Будех в Суи Махарадж, он, я кратко расскажу о нем, И вот он родился в Бакуре, в Ча Чадне, Чадна. В, в Бакурском округе. И вот однажды в своей жизни, или два раза, ну пару раз, это место явления Барху Чандидаса. В виде пати Чандидаса, может кто-то слышал имя. И <плес> вот он родился там. И, и он, у него была фамилия Чаджиопадея Рам Ча Чатарджи. Рамгапал, Чатарджи его звали. В предыдущем Машраме он был образован. Он знал санскрит, хинди, английский, бенгале, ори, такой пять языков, как минимум знал. Если спросить его что-то на риском, он мог ответить на хинди тоже на английском. И вот он присоединился к миссии Шиле Павхупаде, в 1335 uh, году not, not по бенгальскому календарю. Я не говорю 1335 году. По бенгальскому календарю он присоединился к миссии Шилапрахупады. Шилапрахупада увидел его отреченность в Айрагию. И тем временем Шилапрахупада увидел, что он очень следовать, знает веды Веданту Панишада. Он очень сведущий был в этих писаниях со своей предыдущей жизни. Ну, то есть он в предыдущих жи жизнях изучал Веды, его санскара были великолепны, и Шила решил дать ему саньяс вскоре или через буквально через буквально два года он уже получил саньясу. И имя его было Бхакти Будда в Шарути Гаслая Махарадж. Шила дал ему Ответственность по редактированию Патрики, Багват Патрики на хинде, Ори, и Бенгали. И вот он был редактором на этих языках. И Шила Прохопаттон. Дам служение в Патне, Laknu Allahapatskam Gaudiamat. Patnagurimat Шанатан Гуди Матхи Варанаси, Шила дал ему много ответственного служения. У него была большая голова, он был очень умен, когда кто-то попросил его совершить церемонию установки божеств ему не нужно было книги читать. Один Бхакти Будду Шрути, Гасай Махарачи, Бхакти Гура в Вайканас, Гасай они оба занимались, когда они занимались основой, этой призвания so, божества. Они, все эти мантры, они помнили по памяти, им не нужно было к книги смотреть. Вот большинство храмов, основные Кешуам Гасаем все вот эти призвания божеств совершал Бхакти Бхудда в Шруте Гасая Ахраджа. А у храма Шилы Бхакти Дайта мада Гасаем Ахраджа, там этим руководил Шилы Бхакти. Пуридев, Макрати, Гуа, Вайканас, И таким образом он служил Шиле Прохопаде. Шила Прохопад отправил его в различные места на проповедь. Он знал, что он очень могущественный, очень образован. И в итоге, когда Шила Прохопад ушел из этого мира, тот решил открыть Вадждара. Джарган... Джаргам... Джаргам... Это, Джаргам... Она это она вон вон на место на Нарага, около Тата горы. Если вы не Джаргам в общем, от Калькуты там около несколько сотен километров. И вот Джаргам раньше был лес. Потом город построили. Там Джаргамский инженерный колледж. И вот Бхакти Бода в Шаути Гусар Махарадж. Он не так много храмов основал, вот один в Заграме, потом в Тата Нагаре и еще несколько. Но большинство времени он читал и писал, и проповедовал, он говорил Харикатху. И все преданные большинство из них просили. При, приглашали его на ос, ос, ос, призвание божества и проведение яги и прочие такие обряды. Он также говорил прекрасную харикатху. У меня есть какие-то книги написаны. И так или иначе, он был очень могуществен. Вот подумайте, если. А как Шила Прохопад дал ему за такой короткий промежуток времени Шила Прохопад мог понять, что он зрелый, он достиг отрешенности. И нельзя сказать, что он какой-то обычный человек. Если они не проповедовали на Западе, это не значит, что они чем-то меньше... Их проповедь в Индии была очень широка. Они были прекрасные, преданные Они распространяли учения Шимана Махапрабху среди всех. Если они не ездили на запад, это не мерило. И вот так или иначе, Бхакти Будда Шарути Махарадж родился в тот же день, когда родился Шила Прабхупад в те же самые Тит Титхи в магии панчами. И вот с, сукла панчами мы поклоняемся с расвати, а в темной панчами мы поклоняемся в Шилипархупаде. И вот сегодня тот день, когда Он оставил это тело, оставил у нас и этот мир, и мы молимся лотосным стопам Бхакти Будда в Шаоте Махараджа и лотосным стопам великого предного Бхакти Маюку Бхагу Гасове Махараджа, чтобы он благословил нам и помог, чтобы мы могли прогрессировать на пути нашего баджана. So, whole world, they have no idea about our и вот мало кто знает о нашей гурваге. Очень странно, наша гурвага столь могущественна, но мало кто знает о ней. И мы хотим прославить нашу гурвагу, чтобы люди хотя бы знали о столь возвышенных преданных.